Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Совсем недавно я очередной раз помыл свой автомобиль и обнаружил на кузове некие желтые точки, похожие на ржавчину. И в этом видео я хочу вам подробно рассказать, что это за точки, откуда они берутся и как их убрать с кузова вашего автомобиля. Но перед этим нужно заехать на мойку, помыть и охладить кузов вашего автомобиля. Итак, друзья, заехал я на саму мойку, сейчас помою автомобиль и все вам подробно буду рассказывать и показывать, как наносить средства, как убирать желтые точки. помыл кузов охлажденный конечно из меня мойщик так себе но суть не в этом давайте я вам сейчас покажу про какие точки идет речь и так вот такие вот точки друзья они по всему кузову есть мелкие есть побольше такие вот вкрапления здесь в основном на дверях на крыльях Здесь вот даже побольше желтые пятна. Вот они. Похожи на ржавчину, как будто на порогах. Это вот после мойки. Где-то есть битум, который просто так на мойке не отмывается. И, соответственно, вот такие вот вкрапления. Также Здесь. Здесь. Ну и, соответственно, с другой стороны, аналогичная ситуация. Что же это такое? Все очень просто, друзья. Это стружка от тормозных колодок. Когда вы едете, нажимаете на тормоз, соответственно, тормозная колодка прилегает к диску, начинается трение, и кусочки тормозных колодок начинают отлетать и попадают по всему кузову. И получается вот такие вот вкрапления, то есть въедается такая стружка в ЛКП и если их вовремя не убирать то со временем начинается разрушение ЛКП и так как у меня автомобиль белого цвета на белом цвете как вы все знаете что все недочеты все какие-то точки очень сильно видно но друзья еще один момент если у вас автомобиль не белого цвета а любого другого, то это не значит, что этих точек у вас нету. Они есть, они есть абсолютно на всех автомобилях любого цвета, только их не так заметно. Я бы даже сказал, что их вообще не видно, а видно именно только на белом цвете. Поэтому, друзья, сейчас я их буду убирать и, соответственно, покажу, какое средство я буду использовать. Для очистки этих точек желтых я взял себе такое вот средство. Это очиститель дисков с индикатором, называется Iron Off Gel от компании Shine Systems. Также, друзья, есть еще множество других средств, которые можно использовать. С названием я оставлю в описании, вы можете подобрать любое для себя. Сразу скажу, что именно вот это средство идет без триггера, то есть без этой брызгалки. Продается оно только тюбиком с крышкой, то есть триггер я поставил отдельно от какой-то поливайки так как это гелевое средство оно чуть гуще, чем обычное жидкое и соответственно триггер нужен чтобы сопла у него было чуть побольше ну что, друзья, давайте начинать сейчас мне нужно будет обработать все очаги самые, которые подвергаются именно воздействию попаданию стружки тормозных колодок это у нас получается крылья то есть низ крыльев Низ дверей, задние крылья также низ, крышка багажника и также капот обязательно и верхняя часть над лобовым стеклом. Все это тоже нужно будет обработать. Ну и так как это у нас очиститель дисков, не забудем, конечно, про сами диски, мы их тоже обработаем и посмотрим... Как оно будет действовать И после уже этого мы опять заедем на мойку И все это дело смоем Ну что, давайте начинать Разбрызгиваем Как-то пахнет вкусно и невкусно одновременно Пахнет вкусно каким-то фруктом И невкусно какой-то резиной Как будто жженый Так, индикатор, про который я вам говорил Видите, друзья, уже есть эффект Начинает разъедать все эти вкрапления, это и есть индикация То есть мы видим, где у нас эти вкрапления Соответственно, как они уходят После того, как мы побрызгаем Даем средству поработать Минут 5 хотя бы Также, друзья, на бампере есть абсолютно такая же ситуация Бампер тоже будем брызгать Так как это гель, как я и говорил, наносится он сложнее Чем просто жидкое средство но и в то же время оно эффективнее. Ну и тратится его гораздо меньше, чем жидкое. Я, кстати, специально заехал в тень, чтобы не под палящим солнцем все это происходило. Иначе у нас просто кузов нагреется. И эффекта будет от этого практически ноль. Ну что, средство я нанес практически на весь кузов автомобиля. И как вы можете видеть, мы видим характерные потеки темного фиолетового цвета, при том, что сама жидкость имеет такой розовый цвет, то получается при контакте с вот этой металлической стружкой оно перекрашивается в темный цвет, и мы видим, что эффект есть, средство работает и разъедает. Также мы можем это определить по колесным дискам. Видите, как здесь какой цвет. Полностью все такое темно-фиолетовое. То есть, это у нас идет реакция. То есть, разъедает всю вот эту вот стружку, которая налипала также на диске. Также капот, видите, перекрасился в темный такой фиолетовый цвет. Просто эти точки вкрапления по всему кузову, друзья. Эффект уже видно невооруженным глазом. Но, конечно, более Детально мы рассмотрим, когда смоем полностью все вот это средство с кузова автомобиля. Ну что, поехали? Ну что, друзья, готовы увидеть результат? Если честно, я в шоке. Смотрите. подношу прям близко к кузову, в тех местах, где были эти точки, нету ни одной. Кузов идеально чистый. Передняя дверь. За исключением, конечно, битума. Битумные точки никуда не уйдут, потому что все-таки это средство не... Против битума, а именно от а, стружки. Поэтому битум это уже совсем другая история. Ну, вы видите, да, то есть, когда я вам показывал точки, их сразу было видно. При приближении камеры здесь вообще все идеально, все четко ни одной точки нет. Ну что, друзья, как вам результат? Лично я остался доволен, средство реально работает. Как я вам показывал, все эти точки вкрапления металлической стружки отмылись и на кузове остались только битумные пятна, которые убираются совсем другим средством. Я этим буду заниматься немного позже. Также, друзья, не обязательно использовать средства, то, которое использовал я. Можно использовать любое другое. Название таких средств я оставлю в описании под видео, вы можете выбрать под себя. Конечно, друзья, можно не заморачиваться, не покупать специальное средство. А приехать просто на мойку и пройти процедуру полной очистки кузова. Такие мойки, как правило, стоят от полутора тысяч и выше. Все зависит от того, где вы проживаете и на какой мойке вы будете процедуру эту делать. Лично мне было дешевле и проще купить отдельно средство и сделать все самому. Ну и, соответственно, показать это вам. И да, друзья, так как я занимаюсь этим первый раз, на всю эту процедуру у меня ушел целый флакон. Те, кто занимается этим профессионально или хотя бы не в первый раз, то этого флакона может хватить вам на два раза. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео